Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин. Я ландшафтный архитектор. Ответы на вопросы под Ивой, часть вторая. Вот. Ну, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Поехали! Так, вот такой подписчик у нас есть. Идеи для сада. Свои работы делаю так же, как и вы. Только на сетку накладываю тряпку, вымоченную в цементном составе. Так гораздо быстрее получается и в прочности не проигрываем. Стараюсь, чтобы на тряпке как можно больше было цемента. Тогда тряпка схватывается, получается прочная основа. И уже на нее накладываю основной слой. По такой технологии я делаю скалы, фонтаны, скульптуры. Это был скорее не вопрос, а комментарий. Хочу поблагодарить вас за идею, которую вы нам предоставляете и и, и и особо приятно то что вы не жлобитесь рассказать как вы как вы придумали сделать скорее всего да кто-то попробует наверное будет это все такая идея будет ну и дальше развиваться идея классная использование в домашних условиях великолепно крупная сетка крупная мешковина там да то есть понятно что наверное есть какие-то недостатки в этом, но я их пока еще не могу оценить. Спасибо, надо попробовать, короче говоря. Спасибо, надо попробовать. Какие-то небольшие скульптуры, там где толщина э -э, бетона не должна быть, там, ну, не, не, может быть, там, не более там, сантиметра, да, можно делать. Понятно, что крупные какие-то габаритные скульптуры, там где э -э, инженеры рассчитывают, э -э, где толщина бетона должна быть не менее 10 сантиметров и арматура. ну 12 двенадцатая восьмерка понятно скорее всего так не получится но идея классная идея очень хорошая спасибо то есть у нас армировку э, э, у нас армировку в скале как фибра да э, э, в данном случае э, исполняет вот именно ваша ткань какая-то класс класс это мне нравится дальше отличный маленький прудок а как в нем сохранить прозрачную воду биоплато вроде нет да, Елена, смотрите, для того, чтобы в маленьком водоеме была прозрачная вода, нужно, чтобы забор от насоса, вот там, где вы ставите насос, проходил через щебень. Можно даже дренажную трубу не вкладывать, а просто проходил через щебень. Сеточка и щебень. Дело в том, что в маленьких водоемах, за счет того, что мало воды, есть возможность поставить мощный насос, пропорционально этому водоему. Если такие мощные насосы в крупных, ну, пропорционально такие огромные станции ставить в больших водоемах, то можно и щебе не насыпать, вода будет чистая. Вы просто из-за того, что у вас мощные насосы стоят, ну, пропорционально водоему, да, то есть, грубо говоря, там, 2 на 3 прудик, да, у вас, а, а, а насос, который перекачивает, там, 20 кубов в час. То есть представьте себе, как быстро меняется вода. И в таком, при таком быстром обмене, меньше требований к фильтрационным полям, то есть если вы просто будет щебень, если просто будут какие-то камни, то вода будет очищаться, почему, потому что на этом щебне вырастут бактерии, вода постоянно прогоняется через этот щебень, через эти камни, и этого достаточно для того, чтобы вода была чиста. просто в этом случае насос нежелательно выключать, если вы его выключаете, Значит, вода будет загрязняться. Еще момент такой, что если вы туда сажаете рыбу, обычно в маленьких водоемах как раз больше рыбы, чем обычно, да, то тогда да, тогда будет вода загрязняться, но опять-таки не вода, а будет просто она бросать э -э, зелеными водорослями. Я скажу честно, э -э, я не удаляю зеленые водоросли. Я против того, чтобы их вообще трогать. Потому что моя философия в том, чтобы вернуться к дикой природе. Делать так, как в дикой природе. Просто не делать помойные ямы с грязной водой, да, а так как в дикой природе мы видим чистые озера чистой кристально чистой водой. Делать так. Вот. И ничего не трогать, то есть стилистика возвращения к истокам, возвращения к дикой природе. Вот так. Так. Да, поехали дальше. Фикс смолен. Чем прокрашивается и как долго держится краска? Прокрашиваем фасадной. Качественной фасадной акриловой краской. Прокрашиваем таким образом, чтобы только, э, только дать, э, дать оттенок. Краска выгорает. Вот. Пока краска там за несколько лет выгорит, наша задача, чтобы на месте краски наросла, на, наросла растительность, наросла зелень. Чтобы скала приобрела свой естественный вид. Мне краска нужна только лишь для того, чтобы скала не была белая, да, такая вот в цементе, в бетоне, а только для того, чтобы запустить, запустить ее жизнь, чтобы она на старте была красивая. А дальше э, с помощью форсунок, туманов, разных способов, да, э, досыпания земли, там делания каких-то карманов, вот, э, втирание глины, все это вместе, через некоторое время э, оживляет эту скалу и делают ее естественной. Друзья спасибо огромное за внимание моему каналу то есть э, канал на самом деле создан э, ради большой миссии я хочу э, сделать этот мир лучше я хочу всех нас идиотов которые уничтожают природу вернуть обратно в дикое в дикую природу понимаете э, поменять наше сознание чтобы мы создавали вокруг себя дикую природу и больше ее никогда не разрушали. И поэтому, именно поэтому, я сторонник того, чтобы создавать эту природу, было очень дорого. Чтобы вы понимали ценность того, насколько, насколько дорога вокруг нас окружающая среда. Насколько, насколько дорого ее восстанавливать. И э, именно, именно этот факт, наверное, позволит нам и нашим будущим поколениям все это оставить в таком вот первозданном... Не первозданном, а уже в Повторись созданном состоянии. Успехов вам, креативных мыслей, творчества и процветания. Спасибо, друзья. С вами был Костя Юдин, ландшафтный архитектор. Пока!